Привет всем, сегодня хочу вам рассказать, как нужно сушить абрикосы в домашних условиях, просто на улице. В этом году абрикос много, и в том году было абрикос много, в том году я много варенья закрыла, а в этом году нужно что-то с него делать, Да вы не обращайте внимания, что там за шум, это соседи там что-то делают. Так, вот как нужно делать эти абрикосы, как сушить. Вот просто вытянуть косточку с абрикосы и разложить на бумажку, вот, вы видите, да, разложили, и оно практически уже высохло. Ну, как будете использовать, конечно, нужно мыть. Есть сейчас уже современные сушки, там электрические, но это как дедовский способ сушить абрикосы и вот как сушить яблочки это белый налив они уже высохли уже будем собирать и уже готово к на зиму варить компоты самый самый вкусный компот с яблоками да. и именно абрикосы сушеный компот вкусный и яблоки вот таким способом мы сушим абрикосы так ну все спасибо всем подписывайтесь на мой канал пока